Берем чайку, кофеюку и присоединяемся к моей прямой трансляции. Давайте вместе наберем на этом видосе хотя бы 500 лайков и подпишемся на мой канал, поставим комментарий и приступим катать в CSGO. Погнали! Я просто много чего не знаю здесь, раскладывается от миссии. Возьмем мы соревновательный режим. Здорово. Бро. Ты предлагал, в принципе, покатать вместе в CS:GO. И ну, сейчас я немножко потренируюсь. Если желание, конечно, давай вместе поиграем. Там ММК можно сыграть вместе. Либо какие заходишь, в принципе, вместе, выберем вместе. Я только за. Здорово. Стенс 99. Как сам пожелаешь, что новенько у тебя. Ринг привет. Спасибо, что зашли на мой стрим. Мне очень приятно. То, что вы подписались на мой канал. Надеюсь, будет больше. Со временем я буду больше видосов снимать, монтировать перья. делать чуть получше. Ставлю музыку. Там есть первое видео, которое я с другом стримлю. Спасибо, Стэнс. Было 6 подписчиков. Ну, как бы есть результаты. Спасибо большое подписчикам моим что поддерживают меня. Буду редактировать видео и монтировать, которые не очень хорошего качества. Спасибо большое за подписку. Я только за, чтобы снять муфик. У меня есть небольшие нюансы, строго меня не судите за то, что у меня нету интро. И мне не хочется залазить на сайты какие-то, которые... Ни о чем, короче, интро вообще. Лучше самому попробовать через программу. На это Adobe Effect. Можно офигенно сделать интро, также аутро или что-то в этом роде. Пацаны, всем привет. Здорово. Как меня слышно? Нормально. О, тебя тоже Хорошо. Ох, я моё Ни хрена себе. Я буду стараться не материться. Ни хрена. Ёлки-палки. О, нормально. Всем хп ДВ офигели. Офигеть. А где он сидел? Ну, возьмем такую. В принципе, пушечку. Ща мы. Ни хрена себе. Да ладно, елки-палки. Да, прям в голову попал, гад такой. Возьмем два ствола и пару гранат. Ну, в принципе, одной гранаты хватит. Эта миссия, в принципе, впервые я играю в нее. Но я думаю, тут забавок есть. Блин. Да ладно. Главное, знаешь что Главное, чтобы хороший звук был и камера, ну, хотя бы 720 была. Или Full HD. И слышно тебе было хорошо, а остальное все. Там, а остальное все как бы нормализуется, скажем так. Я не пожалел то, что я потратил 6000. Да, даст 2 не спорю, хорошие. Купил вебку. Если тебе интересно, можешь посмотреть видео, как я... Приобрел эти наушники микрофон хороший как бы шумы есть но не такие сильные если монтировать видео шум можно убрать и его почти не слышно <толкнув> ё моё пойдем сюды Да, ну нафиг, блин, Спасибо, что зашел на мой канал, мне очень приятно, братан, что поддержал хотя бы сообщениями на моем канале. Он сейчас обойдет, обойдет, обойдет сейчас тебя, бляха муха. Ну ладно, 2-0, чё. нехорошо уже проигрываем. Как говорится. Ну да, бывает, бывает. Так, ну да. Ой, блин, хотел броник взять, бабок нету. На я кинул ее я толком Прот. зону, блин, даже не знаю. Так, да уди ты, бро. Блин, спасибо, братан. но и не увидел я его. Ну, насчет крыс, я не знаю, ну, с, <музывая> с тобой, скорее всего, соглашусь, <музывая> потому что непонятно, кто где находится, короче, я не, не, кажется... не вдник, <музывая> О, -о, О, нифига себе. Сапчик. Ай, надо было, блин, взять броник. Ну ладно. Здорово. Я вайду сейчас. А нет. Один есть. Один из там их двое, двое-двое. Блин, прям в голову сволочь. Ну, Одного я убил. Да ты счастливчик. Идёт, идёт. Питок, возьми. Я ебал, что мне так не взял? О, нихрена себе. Питок, а возьмите? Бля, хамуха, козел, Ни хера. Слеповуху кинул, не увидел. Ну, видимо, никто не разминался из-за этого чисто вот. Я лично не разминался, зашел как есть. Зачем показуху показывать? То, что ты охрененно играешь. Покажи себя, какой ты есть, в принципе, в игре, я считаю так. Ох, нихрена, нормально, нормально. Так, блин, броник нельзя взять. Ну ладно. Свой-свой-свой, блин, извиняюсь Блин, он вон там был Видишь? Видишь? Вон там был На лангу уже, Нормально Спасибо за поддержку, пацаны. Mm -hmm. Да ну нахрена. СВП, mm -hmm. походу, грохнул, да? Ну да. Yeah. Зверь, блин. Охренеть. Я не знаю, знаю СВП, с опаской, как бы, блин. Один патрон и непонятно попадешь или не попадешь. Но ну, если не постоянно играешь, конечно. Ох, ⁇ ё-моё. Да жестко было. О, нормально. Теперь я с брониками буду. Пацаны, счет до 16 или до 8? Соревновательный вроде, да? Блин, не посмотрел. До 16. Окей. Хорошо. Блин. Ахренеть! Да он заколебался своим АВП. красавчик ну бывает может сзади вот он блин ни хрена офигеть блин я прям как чувствовал что сзади подойдет елки палки ты мне говоришь? Какой ученик в э, стиме? Опа-на. Блин, я извиняюсь. Как мне, короче, добавить себя, если я в игре? Shift-Tab получается, а потом как? Не-не, просто тап просто нажми, правой кнопкой мыши щелкни, потом на него наведись, нажми, и там будет добавить, друзья. А, окей, спасибо. Окей, спасибо, сейчас добавлю. Блин. Так, я здесь потусуюсь. Все, я тебя добавил друзья. О, в офиске двое. Ты его? Ты у меня, Окей, спасибо. Ни хрена себе, прям башню вот засадил. Авап, АВП. АВП. Так. Держи. Спасибо. Так, а я, я чё? А то, Спасибо. Петух тоже нормальный? Нет, мне Блин, надо было выше поднять и в голову прямо. Блин, надо было взять это бронько. Вот ну вот вон да ладно блин дайте мне идти на лом. дорогу откройте эту калашников дай ну ты тоже дай такую калашников спасибо так ты чё деньги то куда движешь Копи давай. Да до... вообще пипец, блин. В него клесишь, он не духнет. Как будто, блин, несколько этих броников надевал. Где он? Сзади, смотрите, может подойти. Нормально, 7-7. Специально как крыса садится с 2 блин, и грохот на корни людей. Это вообще несерьезно. В окне сидит постоянно. Ну да. Ох, ни хрена себе. Ну да. Да я, блин, хотел смотаться, я видел, что там. Оо. Только что сегодня? После КТМ выиграл А47. прикольный Серфас. Прикольно, красавчик. по ой да жестко было да, он него, думаю, это... а. спец. И да ладно потом покажешь что за пушка Ну да, ну, не замечал. У Что случилось? Я а бля? Э, на Нормальная. Это Ну, Но у меня такая же есть. Влетело на гараж, да, зашли. Все, снял. Блин. туда я блин давай, а ну дерьми, ну и Нет, есть кому кого. Здесь, Здесь. Не, сам похожу, потом отдам тебе. Ты меня спас, у меня 12 хп. Ты его хре найдешь. Я говорю, его хрен найдешь, заныкался. Блин, есть. Ах ты сволочь, блин. Лучше стороной обходи его. Сзади <звольствие> посмотри может идти. Нет, он... Красавчик. Блин. Что? Что? Где? Заныкался где-то. Я в офисе заблудился, ё -моё. Ух ты, гирлянды. Магнитные. Слева. Слева. Слева. Бляха муха охренеть 3 хп по углам смотри Я может помню. в углу сидеть Ну да, ох ты, красавчик так возьмем мы наверно вот это. Блин, это офигеть! Жестко. Они просто обижаются то, что мы выигрываем. <that merger> Блин. Я за... Да Ну, может он перепутал букву? Не знаю что у Не, у меня да. такого не было. Такого, вот так было Да ну нафиг Тут они жестко разозлились, короче. Ну, тактику чисто проработали, скорее всего. Надо что-то тоже просчитать как-то. Что-то покурить, походу, ушел. Ну, в принципе, да. да. Я сейчас не играю. Надо спать. Завтра в Я ты думал, можешь? ты учишься в институте где-нибудь. Ты тоже в школу? Не, я уже отучился. Ну, нормально так мне лет. Я думаю, возраст не имеет значения. Они охренели совсем. О. Ну ты о, двоих о, положил, о. это нормально. Да, И, пожалуйста. Только петухи. Петухи, петухи. Петухи. Что, Буду это, в голову целиться. Ну, пойдемте, пацанчики. Я что-то перепутал на одно лицо же, блин, все одинаковые. Это твой траву, там такой Вот Эй, у меня крыса. у меня. Прямо засадил мне, блин. Да. Сейчас выиграем. Ну, Они твои. Понимаешь? Все. Ты ее просто ты залез не могу. Куда ну, а? а? вот, вот, вот, вот. И... И... ты залез? Куда ты залез? Куда ты залез? Куда ты я Вингры. Вингры. Вингры. Вингры. Вингры. За лошадь, да, Да, сзади тоже тебя. -то Быстро иди за лошади. Куда ты? Зону не знаю. Дурак, слева. Да здесь нету базы. Сам буду тебя кидать. Да ладно, угомонись, я зону не знаю, ё мою, растерялся. Да я слышал, слышал, но а где заложник? Не увидел его. Ты ну, а, да-да-да, понял-понял. Блин. Кидайте первый бросок, пожалуйста, первый и втором. Кидайте им бросок, пожалуйста. Ты про что имеешь в виду? Я толком не понял. Меня что ли выгнать хочешь? Нет, я не сберу. ё-па, росате. Все равно катка хорошая была. Да, да. Пока. Давай, пока. Ну как-то так, в принципе старались, но проиграли. Так, награда за операцию продолжить. Народ, подписывайся на мой канал, группу ВКонтакте вступай и ставь комментарий, если тебе понравился видос. Давайте продолжим завтра, 8 часов, сейчас просто мне нужно по делам идти, извините, что так мало. Я очень рад вас видеть на своем канале и пожалуйста лайк и давайте наберем хотя бы 100 лайков, я больше не прошу на мои видосы, которые есть на моем канале. До новых встреч, до завтра.